Доброе утро, дорогие друзья! С вами 45 минут корейского. И мы будем сегодня повторять, писать и читать. Будет опять у нас две части. Начали повторять слоги. Гласные, согласные. 40 всего 40 букв. У нас 10 гласных, 19 согласных звуков. И одиннадцать дифтонгов. Повторим гласные. А. О. Я. Ё. У. Ю. У. О. ю, Ы. И. К. Ты. П. С. т, Ч. Р. М. Н. М. К, Т, П, К, Т, П, С, Т. И попишем слоги. но ну, соответственно, у нас э, с нашими согласными. Вот, и согласные заодно повторим. Здесь у нас скользящие, как мы видим. Струя воздуха проходит беспрепятственно. Смычные. Таким образом, органы речи плотно сомкнуты, воздушная струя не может полностью преодолеть препятствия. КЫ ТЫ ПЫ С, ТИ И взрывные. Воздушная струя тоже органы речи плотно сомкнуты, воздушная струя разрывает препятствие, с силой вырывается наружу. К, ТЫ это раскладка, по крайней мере, на компьютере Windows 7, да, в Microsoft. Там можем поменять раскладку. Правой кнопкой нажимаем. Параметры. И устанавливаем здесь корейский, клавиатура. И так далее добавить. Здесь у нас зажимаем Shift, когда печатаем. Можно выписать на листочек. Так, вот еще у нас согласные. Ны, мы, ры, н, х. Нилын, милым. Риль, Ион, Хил. И попишем. Описать а мы будем с вами, наверное. Правила чтения. Правила чтения у нас а, как читается сочетание двух согласных да, в подчиме. Подчим это у нас а, внизу пишется. Может быть, одна, один согласный звук или два? Как мы видим, здесь у нас первый согласный произносится. Мог, мог, доля. Анта садится. Мы произносим. Монта много. Мы тоже первый, да? Рыль. Рыль а, Сы. Толь, веголь, веголь, один путь. Толь год. Здесь у нас риль произносится. А льда Ильда льда потерять, лишиться. А в этом случае... Почему я так разделил, чтобы запомнить, что здесь у нас рель, а здесь второй согласно произносится. Макта сад манул. Макта ясный. Темта молодой. Сам жизнь. Ипта. Эпта. эпта, декламировать, читать стихи. Так, давайте попишем. Ну. Повыщик пишется. Вот Мог это у нас доля, да? Доля. Анта садится. В прошлом, вчерашнем выпуске у меня была ошибка глаголом. Мы еще на сайте смотрим песни, смотрим перевод. Ну, по смыслу пытаемся, но неизвестно. Там может быть еще и... Может там хороший перевод, я что-то, конечно, я практически ничего не знаю про корейский перевод, словарный запас у меня не очень большой, вот, но и там, может быть, мы не знаем, кто там переводил, может, переводили в некоторых песнях, то есть с разных, с разных сайтов берется где-то может быть качественный перевод, где-то может быть вообще гуглом, ну, хотя вряд ли, конечно, гуглом, но всякое может быть. Может быть, какой-то оборот неизвестный. И по смыслу вроде как я перевел один глагол. Сыда. Там в песне Виктора Цоя, последний герой, я сказал, что это пить, а по смыслу песни было так, да? Вообще-то сыда – это писать глагол. Поэтому, может быть, там какие-то, ну, как бывают у нас, какие-то значения перенос значений какой-то может быть так поэтому мы в общем-то когда <coughs> будем читать будем читать а перевод что уже точно то точно а что еще надо выяснить то будем уже выяснять по ходу дела так правильно мы все написали мог анта садиться монта много там писать это уже тогда не будем Теперь тут у нас толь, толь, веголь, ве, веголь. голь Так. Тут я забываю тул Один путь Вег, веголь, ой, что я что я написал? Видите, тут по привычке, наверное, что-то у меня так. Привычки, конечно, вот здесь пишется. Веголь, один путь. Ну и напишем здесь что-нибудь из этого, чтобы запомнить. Молодой. Молодой темта. Ч ⁇ Моло, Так, и теперь почитаем, попробуем натренироваться не только то, что легко, но и то, что, и то, что тяжело. Хён тедыры, мудом. Это перевод песни Владимира Семёновича Высоцкого «Братский могила». Хён тедыры, мудом мэнэн, щип тяга рэль, гуна. Кириго Миман Ин Дерен Криго Сесо Том Го Катидо Аннгуна Иго Саннин Нугунга Котта Пари. Гатчоуме. Криго. Йон. Лоне. Пуль. Кочи. Та. Пуни. Гуна. Ё. И. Ко. Сэ. Сон. Тэ. Кангхи Панги Хе Хе, -хе Сота -сот Кронде Онырын Терисок Гуандыри Но Хе Иткуна 누구의 개인적 운명도 정체하지 않는구나 모두의 운 운명이 하나 하나로 Скажем, два, два, три, о, и силь, пун, о, о, о, о, о, о, о, Пультанин рощия нон кадиль. Пультанин сы молены сыквила. Пультанин тогиль -тог ихле поге, И давайте попробуем по словам. Зна э, кто знает, конечно, естественно. Кто не знает, тоже естественно.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 В братских могилах не ставят крестов. Пер вот первый куплет, да. Хён, брат. Вот слово сочетание, вот это мы можем понять. Щиптя горыль, се Криго, миман индерин. цветок ногу ну, кто когда глаголы ти ⁇ ну видимо здесь тоже что-то грамматический э, грамматическая форма а, видите тут кат ⁇ получается как бы Приходит и приносит. То есть приходит, наверное, принося. Но тут мы гадать не будем, чтобы нам общий смысл понять. Криго Йонг Луны. Йонгу, наверное, да, слово связано с вечностью. Опять же, мы видим кот, котчи, пуль, с огнем, видимо. Вечный огонь можем, можем, можно так сказать, что ассоциируется, наверное, с цветком вечного огня, да. Я даже забываю сейчас русский, то есть вообще песню забываю и начинаю смотреть, начинаю смотреть на текст, да, на песню переведенную по-корейски и пытаться понять, что, что же здесь что же здесь написано по, по, по словам, да, потому что так, конечно, я вспомню второй куплет.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 Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. Вот таким образом. Вот песня довольно-таки тяжелая. В общем, кто знает, кто, кто не знает, может, может послушать. И хотелось бы, конечно, может, может быть. Вы, если заметите ошибки, тоже поправляйте, конечно, чтобы нам не... не... Если хотите, да, уча... участвуйте. Я не учу корейскому, я сам учусь. И если вы хотите, тоже присоединяйтесь. И э, ссылки э, есть э, в описании к видео. Ссылки на группу ВКонтакте и э, полезные ссылки. Э, я сам учусь в школе корейского языка МИР в Санкт-Петербурге на Казанской 7. вот и, по это, и, и поэтому, да, поправляйте, чтобы э, все мало ли я могу, конечно, сто раз ошибиться, вот буду очень признательна, если поправите э, ошибки и э, можете э, послушать песню. Тоже ссыл, ссылку на сайт я тоже поставлю. И э, там есть переводы некоторых песен. Ну, в частности, вот, вот этой песни на корейский язык Владимира, Владимира Семеновича Высоцкого. Всем огромное спасибо за внимание. Э, всем удачи. Вторая часть чуть попозже выйдет. До новых встреч.